Гороскоп для свинок на 2020 год, год белой металлической крысы. Дорогие свинки, вы в этом году получите возможность расправить ваши крылья и дышать полной грудью. Проблемы на любовном фронте в сфере финансов и карьере больше вас не будут беспокоить. Крыса будет обеспечивать спокойную и достаточно стабильную жизнь. Это поспособствует нормализации как эмоционального фона, так и улучшению вашего настроения в, целе, в целом. В этом году позитивные мысли все чаще и чаще вас начнут посещать, и вы избавитесь от каких-то, возможно, психологических барьеров и начнете активно действовать в правильном и нужном направлении. Кроме материального положения и благоприятного микроклимата на работе, вам удастся наладить отношения и с вашим партнером. Семейные пары найдут особенный ключик, позволяющий наполнить серые унылые будни яркими и какими-то искренними эмоциями. А вот свободные свинки тоже воспрянут духом. Кандидаты на роль спутника жизни почувствуют вашу мощную позитивную энергетику и начнут, как пчелы на мед, слетаться к вам. В 2020 году свинки обязательно встретят хороших, порядочных людей, и многие из этих людей в дальнейшем станут вашими близкими, друзьями и соратниками надолго.